Всем привет! Меня зовут Валерий Летенков. Если вы столкнулись с проблемой при приватизации квартиры, у вас есть задолженность по ЖКХ, вы не можете ее приватизировать, звоните нам по телефону 8495 532 9925. Мы обязательно поможем решить вашу проблему. Всем пока!